Добрый день! Вы ищете лечение сахарного диабета второго типа? Принципиальных пути 2. Если вы идете путем официальной медицины, то есть пытаетесь контролировать уровень сахара в крови, то вы э, попадаете на осложнение сахарного диабета в виде диабетической ангиопатии, либо атеросклерозы сосудов, и примерно 30% сокращается продолжительность жизни уже на старте этого пути я предлагаю альтернативный путь лечения через печень. Печень это главный склад углеводов в норме если печень начинает страдать, то есть есть явление жирового гипотоза, то этот склад, мощность его снижается и контролировать уровень сахара в крови печень вам уже помочь не может официальная медицина не идет по этому пути, потому что большинство препаратов нарушают работу печени и не могут вывести этим путем из болезней. я же могу восстанавливая печень 3-4 месяца для этого необходимо, устраняется или уменьшается явление жирового гепатоза печень лучше управляет обменом веществ, обменом белков, жиров, углеводов, и вы выходите из болезни под названием сахарный диабет 2 типа. Если вам необходимо реальное лечение сахарного диабета второго типа, а не контроль уровня сахара в крови, обращайтесь, все контакты вы видите,